Короче говоря, взломал iPhone. И это была отвратительная суббота. Отвратительная она была не из-за того, что из-за нее выходные уменьшились на целый день, а из-за того, что в этот день я не мог вспомнить пароль своего iPhone. Неужели в 20 лет я начал стареть и испытывать проблемы с памятью? Стоп! А как меня зовут? А сколько мне лет? И что я здесь вообще делаю? Да вы смеетесь. У всех бывали истории, когда мы нет, нет, да и могли как-то позабыть пароль от своих устройств, если слишком часто пользоваться Touch ID или же Face ID. Я пробовал ввести разные комбинации цифр: 6, 0, 5 единиц, 7 девяток. Стоп, что? Откуда взялась трещина на моем защитном стекле? Ведь наклеил его только вчера. Спустя еще одну попытку вспомнить пароль, мой iPhone окончательно заблокировался. Я решил написать своему троюродному другу, чтобы тот помог мне восстановить телефон. Написал, что у него у самого проблема с айфоном, но уже со снятием пароля iCloud от аккаунта предыдущего владельца. Пригласил его к себе, чтобы удалось решить все наши проблемы быстрее. Одна глава хорошо, а две еще лучше. Спустя 10 минут на пороге стоял мой троюродный друг мы сели за стол заказали еду вкусно покушали теперь осталось разблокировать наши айфоны но при этим я решил пандеризоваться как так просто смогли облабушить моего троюродного друга чувак не поверишь изначально я покупал чехол с единорогами они предложили взять за символическую сумму их айфон прямо как в завода Четко, блин. Решил, что нужно действовать решительнее. Захромил, кроме способа разблокировки iPhone с паролем и iCloud. Я искал 2 минуты, 3 минуты, 5 минут. Спустя 4 минуты мне посоветовали приложение Unlock Go. Попытка не пытка. На форуме для мамкиных хакеров прилагалась инструкция для проведения процедуры в домашних условиях. А тем временем утилита уже загрузилась на мой компьютер, подключил телефон троерудного друга. Не так жалко, еще купит себе. Открыл приложение, оно распознало телефон его модели версию iOS. Решил попробовать удалить аккаунт iCloud предыдущего владельца. Спустя 5 минут друг получил работающее устройство, которым можно было свободно пользоваться. Да, теперь я наконец-то могу поставить на свой фон обои с единорогами Четко. А тем временем я подключил свой телефон к компьютеру, создал резервную копию, начал процесс броса пароля. Приложение Unlock оказалось действительно рабочим и максимально полезным. А самое классное, что интерфейс был довольно простым и примитивно понятным. Буквально за считанные секунды программа позволит вам не только сбросить пароль с вашего устройства, если вы его забыли, но и не быть обманутым при покупке бы у айфона. Вот это уже действительно четко. Но не забывайте, что вся эта история будет работать только у вас дома в собственных целях по спасению мира. Спустя 10 минут я восстановил данные от своего айфона из резервной копии и спокойно пользовался своим устройством. Отошел на кухню за чаем и, вернувшись в комнату, понял, что что-то пошло немного не так. Короче говоря, взломал iPhone.